Всем привет, с вами Оля, и сегодня я делаю конкурс, как у Стефани Колодкиной. Кстати, я думаю, Стефани, что ты не обидишься, но надеюсь, это будет так. Итак, у меня три подписчика на канале, поэтому будет три участника, и все займут какое-нибудь место. Ну, это даже к лучшему, по крайней мере, в этом конкурсе, что все получат призовое место, и у, у всех на канале будет приз. Да! Конечно, я ничего не буду управлять. Я потом он сделаю что-нибудь в жизни вашего канала, может быть, короче, на всех подписчиков своих я уже подписалась, потому что у них всех очень классные видео. Итак, то есть э, у меня три подписчика: это стефани Колодкина, Цевероника ЛПС и Зара ЛПС. Да, и сейчас я вам покажу бумажки. Вот стефани Колодкина, Зара ЛПС, мой последний подписчик, и у нее очень кл клевые видео. Но из моих подписчиков, я считаю, что самое клевое видео у Стефани Колодкиной. Ну и заверника ЛПС, мой самый первый подписчик. Которого я, наверное, люблю больше всех, то что он мой самый первый. Если будешь хотите то я люблю всех своих подписчиков. Итак, сейчас я их буду складывать. Итак, начну я, пожалуй, с заверники LPS. Точнее, от с ее бумажки. Вот. Складываю два раза. Все бумажки: Звероника ЛПС, Зара ЛПС и Стефани Колодкина. Вот все бумажки. Теперь их перемешиваю. Вот. Я честно понятия не имею, кто там на какой бумажке. Итак, и первое, третье место. Сейчас мы выясним, кто будет занимать. Возьму, например, вот эту бумажку. Извините, у меня, кстати, камера весит За вероника ЛПС. Я снимаю третий дубль, и второй раз у меня заверника LPS на третьем месте. Я не переделываю дубли из-за того, что мне не нравится положение участников. А например, в первом дубле я забыла сказать, что будет за первое, второе, третье место. А во втором я уже не помню, что было, так как я всех их удалила. А, вспомнила, мне памяти не хватило. Второе место будет у Стефани Колодкиной. Это несмотря на то, что я у Стефани на третьем месте в ее таком конкурсе. Но я не обижаюсь, зато у меня будет ее ВКонтакт. ВКонтакте. И первое место уже очевидно у кого, но я все-таки раскрываю эту бумажку. Вот, Зара ЛПС. Итак, за третье место я, дама, я дам вам свой ВК или Одноклассники и комментарий на канал напишу мнение о вашем канале то есть о твоем заверника Толбес за второе место я напишу вопрос на канал э, вопросы три вопроса где-то так я на самом деле когда пишу кому-то вопросы не меньше трех пишу например за смайлипет я я написала такие вопросы ты живешь в Комсомольске-на-Амуре? Если да, то вас затопило. И вы в реале общаетесь за Little Kitty 2000? Итак, и Стефани Колодкина. За то, что я снимаю конкурс «Как у тебя», я, дам... я сниму рекламу к твоему каналу. А за первое место я сделаю рекламу канала. Напишу вопрос на канал и дам мой ВК или Одноклассники, смотря, что ты хочешь больше. Это взорел пис. Ладно, это было все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии внизу и вопросы с запросами. И кстати, каждый, когда у меня будет появляться два новых подписчика, я буду снимать э, новую серию такого конкурса. Сказать, это будет номер один, потом будет номер два, три, четыре, пять. Когда у меня, а когда у меня же будет где-то 400 подписчиков, или больше, или меньше чуть, чуть короче, когда у меня же будет не меньше 100 подписчиков, то я буду делать только 10 своих любимых э, подписчиков, так как я на всех подписываюсь, ну почти. Ладно, всем пока, с вами была Оля, с канала 2002, пока, до скорого.